Приветики, приветики, мои дорогие! Вы смотрите канал Савайл Сегодня у нас с вами опять прогулочка Go-Go-Go. А сегодня мы с вами едем, заберем немножко аксессуары. Ну, там такое как бы небольшое сооружение для пэтов, как раз отлично подойдет. Как говорится, наследство от бабушки свинки Пеппы. И потом мы с вами пойдем кормить уток. Погодка сегодня отличная. Небо светит голубое, красота невероятная. Сегодня не холодно, сегодня прекрасно. И мы с вами идем, направляемся гулять. Го, го А еще, кстати, хотела вам сказать, что мы зайдем сегодня с вами в магазинчик. Это, наверное, последний вообще из выживших в, во время пандемии магазин, в котором еще продаются игрушки в нашем городе. Но реально он должен быть самый крупный по городу. Проверим, что там будет. Я, правда, уверена, что ничего. Но для спортивного интереса мы обязательно туда заскочим и посмотрим, а вдруг там есть пэтики. Хочу пэтиков. Go go! Погляньте, какие красивые елочки стоят. Ой, вообще, ребят, не спиленные, живые. Там, правда, домов. Ну как же здорово, когда можно вот просто созерцать природу. Привет! Привет, пупсик! И пушочек Да молодец! Ты правильно все сказал! Привет! Ты растерялся? Ты такое не понял, да? Почему с тобой девочка? Евтяночка, ты еще, ты крошечка, ты маленькая. Отеч Алёся, какая же ты уже взрослая! Да. У тебя такой пуфистый хвост, да? Ну что ж, мои дорогие, я уже забрала наши аксессуарчики. Ура, Ура! Сейчас покажу. Он был весь собран, но он не влезал мне в сумку, поэтому я его весь раздолбала и запихала. Поэтому, когда придем домой, будем заниматься кубиком-рубиком и собирать все. Ну, как сказать, аксессуарчик вы видели, да? Это, короче, целая стройплощадка. А тем временем на горизонте у нас появился наш большой супермаркет. Как видим, здесь всего-всего, но также здесь есть детский мир. И туда мы направимся. Правда, прежде детского мира мы с вами сначала пойдем вот так покормим, чтобы мне не ходить с хлебом в сумке. Вот такая штука дрюка у нас тут есть. Ребят, хотите я приложу сюда свои лапки? Вот так это выглядит. Вторая у меня замыкает пэтом. Что все это значит? Это, короче, топографический энергетический центр, бла-бла. Приложите руки туда-сюда. И, короче, загадайте желание оно сбудется. ну все это фигня на самом деле. Поэтому для дурачков на камушке вот такая фигнюшка. А это карта. Мы с вами находимся здесь. Пойдем сюда. Но сейчас вот здесь у нас утиный пруд. И мы, короче, здесь вот, либо вот здесь покормим уток. Посмотрим, где они тусуются. А теперь, мои дорогие, давай, давайте посмотрим, как далеко я от каждого из вас. Значит, От Москвы я нахожусь в 1024 году. Челяни Йоэнсо 329. 3125 километров от Парижа. 3111 километров от Милана. И 8534 километра от Нью-Йорка. Привет, Нью-Йорк! Я вас тоже люблю. Также я в 425 километрах от Питера. И 1974 километров от Лондона. А еще 6255 километров от Дубая. Если вы там были, там классное тепло. А, пальмочки, я так скучала. Не хватает моего любимого Мадрида. Может быть его отломили, а может быть просто забыли. Короче, и в 120 метрах от Супермаркета. В который мы сейчас пойдем. Гу -гу! Недалеко уходили, но вот мы и нашли утиный пруд. Пойдем его так кормить. А утиный пруд, кстати, замерз. Утки, где вы? Утки! Норвей парк. А еще у нас в городе есть вот такой городок на деревьях. Это для любителей острых приключений. Для тех, кто любит ползать по сеткам с дерева под на дерево, по досочкам прыгать, как тарзан. А еще кто занимается скалолазанием, тут цыплялки, видите, классные такие. А здесь канатная дорожка из фильма ужасов для тех, кто любит пощекотать нервы. Кстати, тут живут белочки. Если удастся, я вам покажу. Вот такая здесь не, небольшая такая доска скалодром. Метров, наверное, 15, не больше. Небольшая. Вот здесь так вот забираешься наверх и пошел такие вот прикольные дорожки сетка с канатом летать тут везде по деревьям это детский маршрут он невысокий там вот тоже такие лазалки в форме разных зверушек паутиночка смотрите какая классная а это похожее место приземления сюда вас в лепешку это явно для любителей замкнутого пространства или для, ну, для кротиков, а здесь уже для тех, кто любит повыше, а там, вот, смотрите, вообще высоко трасса. Вот так вот, по сеткам, по доскам, по сеткам, по доскам. А тут еще с препятствием, смотрите, она падает. Но, кстати, она специально подпилена. видите, фигурная трасса, сюда По бревнышкам можно приятно пройтись кормушки для птиц. Классно, смотрите, место приземления. И потом по бревнышкам, по бревнышкам, вот туда. И потом туда, и потом туда. Это какая-то ужасная трасса. Страх неимоверный. Смотрите, значок о том, что у нас здесь побегают олени. Это абсолютная правда. У нас здесь бывают лесные олени. И лоси тоже в город приходят. А недавно, кстати, буквально... Вчера я разговаривала с подружкой. Она видела у нас в городе лесу, представляете? Вот, короче, эта леса бегала по городу, люди ее останавливались на машинах и фотографировали. И она, короче, сидела на скамейке и позировала. Смотрите, какой высокий переход. Вот так вот. А внизу здесь речка. Мы идем туда, потому что там пруд и там могут быть уточки. Пойдем смотреть. Ребята, облом, потому что пруд замерз. И уток здесь нету. Я вижу только голубей. Но их там и так кормят, и тут еды навали наш на снегу. Смотрите, короче, все валяется, они нифига не едят. Поэтому мы все бросаем. Ну вот так я буду кормить в другом месте, там, где они есть. А мы с вами идем в магаз. Ворона сидит, курлыкает. Да конечно, конечно. Хозяюшка. Смотрите, ребята, кто у нас там живет. У нас здесь живут оленчики. Хороший. посмотрите этот совсем близко миленький миленький привет привет малыш смотрите у него да маячок на ушке лапочка посмотри сюда. Ну-ка, посмотри. Привет! <свят> Олежка пошел гулять. Мы тоже пошли гулять дальше. Гуляет тут. Компашка такая. А эти тут разговорились. Сидят втроем и каркают. Каркуши. В общем, показала я вам зверей. О, как бегает. ну как им весело. Как кони. А там, посмотрите, вышел с рожками. Красавчик из домика. О, какой симпатичный. Здесь у них кормушка. Да? Нет, нет, да? Хочешь поближе посмотреть? Только ручку туда нельзя. Послужит, знаешь это? Ручкой нельзя трогать немножко. Ближе подойдем к ней. Нет. малышка. нет. нет, нет. Тое ведро. Такие большие глиненные киветочки. Бэйби, привет, Ой, писает. Ой, кошмар какой. Фу, да? Мама. Фу не очень, да? Че попробовала-то? Пису? Фу-фу-фу, бе. -фу. противно смотрит кто там хохочет Дядя. <свист> вот такая кормушечка у нас тут сейчас мы положим сюда для белочек что-нибудь покушать у меня конечно там каких-то Нету особенных угощений там морковки или орешков. Я думала же уток кормить, но в итоге сухарики я оставляю этилочки. Вот здесь вот на сосне она припекает к по веткам и кушать. Мощка. Красотка такая, да? Мосенька. Давай, иди. Иди кушай сухарики. Много не получишь, а чуть-чуть там. -чуть Носик. Черносик. Чтоб мозг как-то тебе почешу. Закончилось уже? Мосечка. Закончилось. закончили. Дружка твою угостил. Ну что, здорово, да? Да, она так любит кормить как животных. Да, здесь прям, да, смотри. Такие вот миленькие кролички у нас живут, хорошенькие. Их можно прийти покормить, принести морковочку. Это их кроличьи городок. Здесь они могут лазать по домикам. Здесь у них есть свои норки. Вон они там сидят под домиками. Смешнухи. Зайтенок. Лодочка у него тут. Домики все с подсветочкой. Красота. короче зайчиков я вам показала и мы идем с вами дальше гулять Пойдем. У нас в торговом центре, ребята, есть каток. И можно покататься. Короче, ребята, это типа лошадь. Сальваниан Фэмилис на полочках. Коньки, ребята, вообще прикол. Смотрите, какой песик-барбосик в коробочке. Колясочка. Такие вот малыши. А это, кстати, декор для сада. Вот такие горшочки. Смотрите, прикольно, да? А серия Сальваниан Фэмилис. Малыши в пакетике. Смотрите, это, это люстра для домика. Смотрите, такая прям парадная, нарядная. Классно. Колясочка для тройняшек, близняшки с машинкой, кухонька с микроволновочкой, пеленальный столик, кроватка для тройняшек. Ой, прикол. Тоже такие прикольненькие. А это, смотрите, просто набор для кухни с аксессуарами. Печенька с тостиком, комбайн. Все тут есть. Прикол. малыш пандочка с паровозиком. Ой, мими. -ми. Маленький ежик с шапочкой и сумочкой. прелесть. А тут, смотрите, корона, что тут волшебная палочка, каблучки. Смотрите, какая коляска и тройняшки, уточки, ой, прелесть. Смотрите, семейка пандочек, ой, какие хорошенькие. Так, а это у нас для кухни, столик и тут весы, смотрите. Все для готовки. Классно. Тут, смотрите, кухонька побольше. Прям раковина, плита, духовочка. Холодильник такой для большой семьи. Куча еды. А это каруселька. Смотрите, какая классная. С самолетиками. Детский городок с песочницей, с поездом. Вау, куча малышей. Бэби Чу-чу Трейн. Классно. Здесь наборчик открыт. Смотрите, да? Его прям открыли. Здесь он так и валяется. Но я его трогать не буду, в общем, как есть. А здесь наборчик тоже каруселька. Вообще все очень миленькое. Смотрите, какой набор фонтанчик. И здесь рыбки-карусельки. Классно для малышей. А здесь каруселька с такими, как луна, да, месяц, луна на облаках. Вообще ми -ми мило очень, с малышом-пандочкой. А здесь маленький домик с кошечкой какими то привидешками, смотрите, вообще прикол. А, это костюмчики. Ржачка. Смотрите, тут получше это каруселька показана. А здесь, смотрите, серия. Это целый корабль. Вау, класс. С китом, совсем тут с кораблем, с домиком. Вообще огонь. А здесь домик на дереве. Кемпинг. Посмотрите, целая серия, здорово. И вот эта машина, она здесь продается. Огонь. А это в костюмчиках для Хэллоуина. А эти чубрики, смотрите, как 7 гномов, что ли. Все такие в костюмчиках прикольные. Колясочка. Семейка собачек-лабрадорчиков. О, это набор с диванчиком. Прикольно. Еще тут есть вот такой наборчик. Классный с домиком. Вообще огонь. И вот он сам набор на дереве, домик на дереве и обычный домик с Альванин Фамилиз. Балетный театр, смотрите, с балериной вообще космос. Замок. Смотрите, в этом пакетике, короче, написано, что здесь а, это набор музыкальный кружок, и в набор входит одна фигурка и один аксессуар, какой-нибудь из представленных на картинке. Короче, здесь куча кукол, куча всего интересного для девочек. Постараюсь вам что-то показать. Прикольная прикольная лягушка. Бука. На самом деле ничего зверюшистого-то нет. Вижу My Little Pony. Честно, я не представляю, что это за набор. А, ну понятно, короче, это типа календаря. 16 фигурок, 9 зверюшек и 6 Фиг пойми чего. И стоит 3000 рублей. Не так и дорого, как стоит. Еще нашла вот такую большую коробку My Little Pony. От Hasbro. Все, из описания вижу, что это аксессуары и постер. Ну, короче, вот так ничего не видно. Закрыта коробка, код мешки. Вот такие лошадки. My Little Pony с аксессуарами. Смашн Фэшн. Вандру Петс. Кто прячется? Короче, экстра Барби. Барби Доктор. Зубов в Это девочки с питомцами. Девочки, ну и рожи, честно. А вот питомец миленький. Встретите, какие классные наушнички. Lost Castle, затерянный замок. Кстати, мне он очень нравится. Короче, тут уже натыкали, батарейка не работает. И он, кстати, недорого стоит нормально вообще 1500 за такую кучу всего, плюс замок. Вот такой еще прикольный наборчик. Смотрите, тут столько всего интересного. И кроватка, и мебель. Кстати, светильничек похож на, оригинал, на оригинальное Сальванион. Вот такой домик. Очень прикольно. Тысяча рублей. Лошадка классненькая. <звы> Песики, собачки, кошечки, интерактивные зверушки. Ребята, они сами смеются. Это ужас какой-то Фу, фубе. Да прибудет с вами сила. Плюшики. Совушка с плюшка. С вами кстати, прикольный. Ребята, он такой мягкий. Ой, я не могу, какая прелесть. А -а -а. Кто это? Это фламинго персик. Ребята, это малыш фламингеныш. Вот кто это. Ой, какой хвостенький. А у этих, кстати, тоже симпатичные мордочки. Бычок. Смотрите, какой пушистенький. Смотрите, какой огромный классный бананчик. Смотрите, у него внутри миньоны. Прикол. Такая туша. Классный. Они все рычат. Вот кто рычит, ребята. Это динозаврик. там прям в коробке сходят с ума. <свят> Такой огромный набор птиц вообще. Свадебный автобус. Там. Короче, я беру маршмеллоу наборчик мягкой мягкого пластилина, а литл Split как мне объяснили, в магазине просто нет. Собственно говоря, я и не ожидала другого. Кухонька со зверушкой и аксессуарами Подделочка под Сальваниан Фэмилис Смотрите, все то же самое за 362 А здесь за 520, ребят Лайфхак, одни и те же наборчики вот такой наборчик за тысячу рублей. Здесь всего-всего. Целый домик плюс кукла. Скучновато гулять в наших магазинах, потому что просто, во-первых, обратите внимание, никаких украшений, ничего эконом. Плюс ничего и не продается. Хотела бы купить что-нибудь, да нечего. Здесь живут коты, которых можно забрать к себе домой, если они вам нравятся. Кисюня, Кисюня, а ты Мося. Вот такая, да, Мося? Тигристенький, ушка чешек. Это девочка, видно по мордочке, что это не Вася. И сами милый Вот описание кошечки. Маркошка, два с половиной года. И он, Маргоша залезла на самый верх, на шкаф, сидит, хозяйничает. Тут у них валялка, кошкодралка. Ну, смотрите, еще тайный домик в уголке. А здесь должна быть ее подружка. Эти миленькая. Кушуля, Кушуленька, девонька. Посмотрите, какая полюсия мордочка. Кушишка. Кошка сама по себе. Никогда не посмотрит, когда ее просят. Будет смотреть в сторону. Мордашка, симпатяшка. Очень воображуля, Сама по себе. Кашутя, кашутинка, Хорошая такая, миленькая Видно, что с характером Они здесь очень гордые Вот так отвернусь и все, и не буду смотреть Вот так вот даже с попой к вам лягу Вот это она показывает уже свой характер Пожелаем кошечке всего хорошего и побежим дальше. Вот тут они живут, смотрите, это у них тут домики, валяшки, игрушки и кошачий секретный домик в уголке. Ну вот я и дома, нагулялась так, что просто сил нет. честно, я очень устала. Ну вы и сами все видели, как много всего продается в магазинах, конечно от всего, от этого голова идет кругом. И опять же разочарование из-за того, что вообще ничего нету на тему ЛПС в магазинах. Но я не считаю время потраченным зря, потому что я много чего интересного посмотрела. Много чего интересного вам показала и надеюсь вам было интересно. Ну а сейчас мы с вами будем распаковывать, у нас еще распаковка впереди. Будем распаковывать наследство от бабушки и свинки Пеппы. Это такой игровой набор, комплектик, детская площадка для свинки Пеппы. Но теперь это не для свинки Пеппы, а это для наших ЛПС-дружочков. я Итак, наш наборчик вот здесь, в пакете. Мы сейчас его распакуем. И посмотрим, что у нас тут. Давайте, так, распакуем первый пакетик. Здесь у нас вот такая лесенка и вот такая, такой мостик. Сейчас мы это все аккуратненько соберем. Так, ну, по-моему, мне кажется, уже очень классно, потому что это как раз в масштабах LPS, очень круто. Так, мостик, лесенка, горочка. Шапка все время слетает. Декс. Значит, здесь у нас так, сейчас я вот такая вот переходилка с трубой. Это крыша. Это у нас стоечки, Я предполагаю, что они должны быть вот так. Это треугольная часть. Вот такая ходилка-бродилка, здесь какие-то арочки, перегородочки и еще стойки и еще одна полочка. Ну, Я не очень уверена, что здесь все соответствует комплекту, потому что я уже вижу, что каких-то деталей либо не хватает, либо просто они заменены похожими. Так, вот эта вот часть, это примыкание трубы, это точно, это вот так. Сейчас мы это все сюда поставим таким вот образом. Здесь есть вот крепеж, все, все подошло. Так, теперь. здесь можно вообще как угодно их поставить на самом деле я сейчас хочу попробовать поставить так как на упаковке это было нарисовано то есть вот зеленая должна у нас быть здесь соответственно вот эта часть у нас идет сюда так сейчас я камеру поправлю у -у -у. вот так то есть вот эта часть впереди Дальше сзади идет желтая часть с окошечком, но у меня такой просто нет. А, вот смотрите, вот такая есть решетка. На картинке она изображена вот здесь. Вот так. Так, Почему-то они вот здесь у меня никак не стыкуются. Честно признаться, я не понимаю, почему. Так Будем пробовать иначе. Пока у нас все не соберется. Вот, вот так встает теперь здесь должна быть вот такая арочка, и опять же она у нас, так у нас их две, они идентичны, значит мы поставить должны вот эти ворота и закрепить. Вот так, все отлично, эту часть мы собрали. Здесь у нас идет, я предполагаю, что стенки лучше ставить раньше, чем ножки. Окошечко. Так вот, раз. Здесь у нас стоит горочка. Так. Можечки, как дальше-то? Как дальше все это собрать? Так, мостик ставится сюда. Это у нас нижняя часть донышко. Так, здесь еще что-то. А это вот здесь, вот это. Потом у нас вот так стоят ножки. нет, смотрите, наоборот вот этот, ну не понимаю ничего ну, правильно, потому что тут-то вот так может быть, вот это нужно стоять, кажется, вот так на полу два три ой, нет, я все напутала Смотрите, вот эти вот. Раз. Два. Да. Три. Вот это здесь уже с с этими с красными. С пинбочками. Вот это сюда. И сюда у нас арочка идет. Упс. Сюда идет стеночка. Которая мне как всегда не встает. Что такое? Так. Вот, вот так. И ничего не понимаю, как дальше быть. Соответственно, она идет сюда. И у нас осталось поставить только лесенку. Но мне, как сказали, что у лесенки, к сожалению, нету одной части перила. На самом деле это не страшно. Вот так устанавливать у нас переца. Вот, и таким образом мы все собрали. Посмотрите, какая красота. Лесенка, мостик, домик, горочка, труба и еще один домик. А теперь тестируем. короче, ребят, мне очень нравится этот наборчик смотрите, какой он классный у него большая игровая зона он достаточно интересный замечательное наследство от нашей любимой бабушки-свинки Пеп. Итак, мои хорошие, сегодня мы с вами ходили в очень большой поход, мы ходили гулять, мы смотрели разных животных, мы заходили в магазины, смотрели всякие товары, а сейчас мы с вами собрали игровую площадку для моих ЛПС. Я очень благодарна вам за просмотр, за то, что вы гуляли вместе со мной, надеюсь вам было интересно и вам все понравилось. Не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал. И оставлять сообщения в сообществе канала. Мне интересно ваше мнение по всем-всем-всем возможным вопросам. И если вам интересна эта рубрика, go, go, гуляйте за посылкой. Также обзор разных маркетов и что вообще у нас продается. А также вам нравится собирать со мной всякие домики. Пишите комментарии об этом сообществе канала. И я обязательно буду снимать больше видео такого плана. Люблю вас, дорогие. Хорошего вам всего дня и до новых встреч, друзья. Совсем...